Привет, народ! Когда-то я рассказывал, как сделать из сотового телефона настольные часы. Там была использована вот такая прищепка китайского производства. Вещь отличная, но, как оказалось, у нее достаточно быстро отламываются ушки. Вот уже три отломилась и стала никакая. Это не прищепка, а два куска пластмассы. Когда-то это все работало вот таким образом. Здесь была распорка. И можно было зажать телефон. Чтобы он стоял почти вертикально. Вот, заказывайте ждать месяц, нет желания. Поэтому я подумал, подумал и придумал такую ерунду. Шарнирчик на упор все еще работает. Значит, нужно сделать так, чтобы он был все время сжат. Как все время сжать? Значит, накрутить сюда резиночку. рублей экономии и месяц ожидания. Так что, если у вас сломается такая прищепка, знаете, что ее очень просто можно отремонтировать. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, подписывайтесь на социальные сети, заходите еще. Пока-пока!